Так, друзья, смотрите, у меня Андрей сегодня суп сварил у нас. Из ребршек, с рожками, с поджаркой, с морковкой, без томата. Суп обалденный. Сейчас только вот недавно говорил. Сейчас кушать будем. Давно я с рожками, правда, не варила. Потом у меня сам сварил. Мы пошли потом в садик. Классный суп. Будешь такой супер, Очень я вкусный. Положи. Андрей сегодня сварил у нас борщ. Такой вкусный. Мы уж поели. Очень вкусное мясо покинули. И он и... офигенный борщ. У нас пришел дедушка. Сидит, смотрит телевизор. И я собираюсь сегодня сеять семена. Но прежде чем сеять, я вам покажу, что у меня пришло с Арифлейм. Ну что, друзья, как я и обещала, сейчас сеять начну семена, но прежде чем сеять, я буду покажу вам Арифлэм. Сегодня Света позвонила с утра. Приходи, говорит, у тебя пришла твоя заявка. Она вот такой красивый Арифлэмский пакет дала. Я несу красоту. Здесь все записала мне. И удача вам все-таки я взяла крем для рук, Арифлейм, и все, мне надо будет, когда с землей работать начну, потому что руки сохнут, а я в перчатках не работаю, я только руками работаю. Затем все-таки я взяла шампунь, такой густой, и Света очень хорошо прорекламировала, говорит, очень хороший, я им пользуюсь, говорит, этим шелтерсом, Теперь она перестала пользоваться. Ой, приятный запах. Сегодня же помою этим шампунем. Посмотрю, как у меня голова а, будет реагировать на этот шампунь. Так. Взяла, заказала бритвы. тонкие Три станочка. Это тоже заказала три. Ну, набор. Арифлэмовский она не заказывала вот она себе и мне ягод тоже мне закажи посмотрим испытаем короче они всегда нужны это у нас что пришло так да, печатано чики пуки все отлично ой ой какая прелесть тоже сегодня поп поп воспользуюсь попользуюсь лак для ногтей арифлемовский такой как раз я люблю мне вот такой нравится цвет затем помаду люблю я вообще <свят> помаду у меня такой же есть красный а это потемнее вот красивый Будем краситься. Затем пришел. чаще еще пришел? Крем div див. Дивайн. Вот этот крем дивайн. А это что у меня? А, это лосьон. Я думаю, что такое. Это лосьон у меня пришел. Для тела. Вот. А этот див э, крем. У меня такая же туалетная вода в Фариде подарила. Вот если что, это ей будет. М -м -м, аромат офигенный. Классный аромат. Это подарок в Фариде будет. И, как всегда, э -э воду туалетную мужскую и женскую выписала. Сейчас. Так, туалетная вода для Димы. Ну, для мужиков мы я уже несколько выпускал. Так, он стоит 850 рублей. Это вроде парфюмер парфюмерная вода. Ой, как люблю я эти коробки открывать. Чисто так. Я вообще люблю запахи новые. Новые запахи вкусные. Очень вкусный. Приятный. Это для мужиков. Меня Дима очень любит пользоваться. Побольше разных хочу ему выписать, чтобы у него был выбор. А это моя. Она стоит 750 рублей. 50 миллилитров. Женская. Мужская 75 литров. Давайте поднюхаем. Ммм, какой нежный, приятный запах. Ой, как хорошо. М -м, приятный, приятный запашок. Вот. Ну, в принципе, вот мои вкусности пришли. Мягкие вкусности. Так, помаду надо попробовать. Как она, как она выглядит. Вот такой цвет. Мне как раз такие цвета очень нравятся. приятный, да? Для темненько мне, конечно, лучше красный, красный цвет. Так, красить пока не буду, потому что у меня сейчас землей буду работать. Кисточку хочу посмотреть, сама кисточка как. Ну, кисточка широкая такая, хорошенькая. Покрасил-то так покрасил уж сразу с одного раза. Ты все-таки попробуй, я одинокачу. какой красавушка нет это не темно он какой-то светлый я конечно потемнее люблю я вообще люблю черный черный черным раньше красил он так в красивый цвет мне нравится очень красивый под цвет помады почти ну вот а вот то, что Света мне записала. На какую сумму все это вышло. Все, друзья. Выписала себе, как всегда, косметику. Подсыхает все. Классно. Все, теперь будем сеять семена. Так, друзья, начинаем сеять. Вот у меня такие есть... Маленькие ячейки из-под что ли, я их оставляла. Ну вот, 6, 6, 6 ячеек и посеем петунию нашу. Занесла вот снег, обязательно снег надо. Затем отложила перец, перец буду сеять и баклажаны. баклажаны. Много я не буду сеять. Мама! В принципе... Так, сколько здесь семечек? Давайте почитаем. Сколько взойдет, столько зайдет. Будем вот эти семечки. Посеем здесь. Что-то я порвала, конечно, некрасиво, но ничего страшного. Ну вот так и под нее, под эту тару положим и все. Теперь открываем и смотрим, сколько у нас семечек там. А, вот они у нас маленькие такие аминоидея туда ладно так 36 9 10. по три штучки посажу в разные стороны И как зайдут дай бог чтобы зашли где по 3 где по 2 короче в одну ячейку только 3 остальных по две. Не будем землей закрывать, а просто мы накидаем туда снежок. И мы так будем увлажнять, увлажнять нашу землю. Амина, иди туда, не мешай маме. Не мешай, мама работает. Ну вот и все. Теперь мы будем ставить под пакеты. Ну вот и во вторую тоже сделала то же самое. Накидала семена там. На, на возьми тазик то убери. И все. Вот наша петуния посеяна, лишь бы она взошла. Но опять же от сем семян тоже зависит, так как могут быть и старые папасы и лица. Там. Не знаю. Будем надеяться на лучше. Так, берем пакет. И... Да, и ставим. Аккуратно. Отличное сделаем Вот и все. Наш перец готов. Вот это здесь. Козел. Еще, друзья, посеяла баклажанчик в вот таких мини-стаканчиках. И сейчас я буду сеять теперь перец. Добавляем это все в, пар, в пакет. Отличные эти дела. В теплицу для рассады нашей. Теперь перчик. У меня вот мои бульки подготовлены под перец кубович. Потому что я буду два пакета сеять их. Они мне нравятся. И гранатовый браслет. Где у меня? кубович еще? А, я Кубович не взяла, точно. Гранатовый браслет, Красное чудо, крупноплодные толстостенные алёша Попович. Вот. Ну будем сеять. Нет, Кубович мы сюда посеем. Мне он очень нравится. Но и бог зайдут. Хотелось бы, конечно, что-то все Ну, здесь сколько у нас телочек. Сейчас посчитаю. Так, 3, 6, 9, 10, 14 штучек. И вот мы их сейчас раскидаем здесь. зашли чтобы росли и после я буду их а, пересаживать когда они подрастут ну и сверху можно земелькой усыпать так как семечки крупненькие они по-любому зайдут я вот привыкла а, снегом трамбовывать не водой поливать а снегом чтобы снег конечно оно лучше так у меня уже здесь места нет надо уносить сейчас вынесем на мою полку покажу вам сейчас расставлю потом покажу ну вот друзья я и посеяла как вы видите вот полку андрей повесил ну как полка которую помните в старой квартире она стояла у меня на окне вот. Я ему сказала повесить, так как Даринка ползает, она дернет это, не дай бог, на окно не влезть, потому что окна деревянные и узкие. А кот еще хочет запрыгнуть. Как он смотрит наверх, но и не прыгает. Короче, вот вверху рассада, петунья, баклажан, перец и все. А затем принесла герань сюда потому что очень холодно и смотрите они замерзают листья он что творится вот так свести начинают а свои суккуленты сюда поставила малышек своих а еще моя красота суккулента большой там стоит он самый обожаемый самый любимый мой а сюда и улюбку мы поставили Утром я поставила ее сюда. Андрей говорит, так, первый, говорит, уже, первая рассада пошла, говорит, смеется над моей улиткой. Ладно, пока здесь стоит. А то туда-сюда переставляем ее. Вот суккуленточки пусть здесь стоят. И пока, пока рассада не зашла. А как рассада зайдет, то, конечно, я уже их поставлю на окно. Начало есть, значит, вот так вот. Все нормально. Суккулент еще забыла. Суккулент один. Вот. Меня. Любимчик мой. Я его сейчас сюда затолкаю, как говорится здесь поставить но ну, посмотрим если я себя хорошо здесь будет чувствовать знаешь он будет пока здесь жить красавчик и то кто ползет у нас девочка такая мы все помылись да охо охо да привет привет Камеру видят теперь всем приветики передает. Вот что там да. Ай ты малышка, приветульки всем передала вам друзья. Да да да, привет, привет. Вон тигруля наш, тигруля. Вот опять скажите, вот опять скажите, опять вещи висят валяются. Да, у меня стирка каждый день. Это вот сегодня я недавно убрала вещи, которые пока еще не сложила, потому что мы еще... Даринка у нас проснулась, поспала, чуток, и все. А теперь ползает везде. Тигроль! Кс -кс. Тигра! Даже ведь нет, не махнет нам. Тигра! Кс, кс А, ты здесь, что ли? Тигроль, а здесь... Ой, ты еще привет хочешь передать? Да, ой-ой-ой. как она камеру любит у нас тоже, деточка наша. Так что вот так вот, друзья. А сейчас я жду соседку, которая должна прийти и мне что-то там сделать с моей кожей, короче. Вот. Волосы после бани очень густые стают. Такие Подстригать хотела. Думаю, постригу, а потом смотрю. И жалко так мне их, когда они у меня отрастут потом. О, Петухов подглядывает. Да. Что хотел сказать, Андрей Николаевич? Андрей Николаевич! Ползи, ползи, ползи, ползи, ползи. Пошли, мама чай попьет. Вот так. И свет отключаю здесь, и чисто вот. Подсветка классная тоже. Да? Да? Я думала, что вы Нет, не спи. Здесь играла. Ты волосики не расчесывала, что ли, после банита? то Надо бы.